Доброго времени суток, мои дорогие любимые, и вы на моем канале. И сегодня у нас тема: что ждет меня в будущем? На что обратить внимание? Высшие силы покажут и укажут путь. В процессе просмотра данного видео вы получите ответы на свои внутренние вопросы и запросы. Все энергии сохранены. Видео желательно смотреть до конца. Ну и подписывайтесь на мой канал и кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых событий и новых видео. Итак, начинаем! Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. И сегодня я приготовила для вас прекрасные, замечательные папиры, которые будут вам... Помощниками в тех энергиях и с теми энергиями, с которыми мы будем сегодня работать. Это у нас Ганеша. Это один из моих любимейших богов и богов любимейших в Индии. Обеспечивает поддержку и защиту вашим близким, имуществу, бизнесу. Его можно попросить, и он устраняет любые преграды на вашем жизненном пути, дарует разум. И дает наставничество и покровительство для того, чтобы принимать правильные решения. Вот такие вот два папира, пожалуйста. Они все в единственном экземпляре. Так что, кому хочется, кому срезонировал, то вы можете приобретать. И вот такие вот две рыбки и лотосы. Вместе они символизируют счастливую семью, которая наслаждается постоянным изобилием радости, удачи и любви. А здесь нанесены иероглифы "любите друг друга" и, конечно же, эти папиры заряжены на любовь, счастье, изобилие, процветание в семье. И работать мы сегодня будем с моей любимой одной из моих любимых колод Таро Золотого Колеса. Очень необыкновенная, интересная, мощная, сильная по своей структуре колода. Итак, загадываем три карты. Три карты. Просим расшифровки и просим, если нужно, коррекции высшие силы. Что ждет меня в будущем, на что обратить внимание, какие вы можете дать советы и... Укажите путь, подключите ваше наставничество, покровительство, обеспечите защиту. Итак, Арина, помоги! И мы начинаем. Первая карта для тех, кто выбрал первую позицию. Есть. Для тех, кто выбрал вторую позицию, есть. Для тех, кто выбрал третью позицию, есть. Итак, открываем позиции. Для тех, кто выбрал первую позицию. Посмотрите. Какая красивая карта. Посмотрите, пожалуйста, и вглядитесь в ее глубину. Я всегда учу тому, чтобы вы, читая карту, включались в резонанс, чтобы вам было интересно взаимодействовать с этой картой. Что на этой карте? Посмотрите. Что нарисовано на этой карте? Войдите в эту карту. Это сильная карта, очень мощная карта. Это старший аркан, это судьбоносная карта. Итак, карта называется «Сила». Я поздравляю вас, те, кто выбрал первую карту. Духовная сила, звуки природы, дрожание листвы. Шелест травы, пение птиц, мгновение свежего горного ветра. Все это волнует вашу душу, он наполняет ее новой и новой силой. И лес открывается перед вами, и вы видите его хозяина, хозяина леса, могучего медведя. Медведь как тотем, сильный, мощный, поддержка небес. Ваша плоть слаба, но дух, дух силен. И вы... Преодолевая страх перед могущественным, опасным врагом, идете вперед. Ваша сила в слабости, ваша мудрость, интуиция и сила, убеждения помогут вам справиться с серьезными препятствиями. Эта карта символизирует триумф духовной власти над первобытными, животными инстинктами. Зверь побежден, но не сломлен. Вы действовали мягко. И превратили его в своего союзника, друга и поддержку. Эта карта говорит о том, что вы совершенствуетесь путем достижения гармонии души и плоти, ума и сердца, инстинктов и нравственности. Вы приручили таки этого зверя. Смелость, отвага, активные действия, дипломатия, сила убеждений, уверенность в себе, энергия, мудрость и терпение. Вот что ждет вас. В будущем. Вперед! Вперед и отставьте в сторону вашу неуверенность, трудность, трусость, тщеславие. Оставьте гордыню, идите только вперед. И сила да пребудет с вами. И да будет так. Тот, кто выбрал вторую карту, ох, карта какая! Ох, какая карта! Ну-ка, вглядитесь, почему вам выпала такая карта? На что стоит обратить внимание? Что происходит с вами сейчас? Это у нас девятка жезлов. Посмотрите, что случилось? Что происходит? Силы. Помогите. Девятка жезлов. Преодоление. Преодоление. Ощущение надвигающейся опасности. Мобилизация сил для обороны. Упорство перед лицом врага. Возможность защиты. Испытание на выносливость. Высокие требования к себе – Полный самоконтроль, стрессоустойчивость, способность преодолевать усталость и справляться с поставленными задачами. Стойкость, самодисциплина, суровость. Очень серьезная карта, очень сильная карта в плане преодоления. Вас ждет преодоление. Вы знаете, один из законов Вселенной говорит о том, что только через конфликт мы преодолеваем и идем вперед, дальше, все дальше и дальше, вперед к достижению своих целей и задач. Да, возможно, на вашем пути будут препятствия. Да, возможно, на вашем пути будет дождь. Да, возможно, на вашем пути будет конфликт, но вы совсем справитесь. Девятка жезлов. Это стойкость, дисциплина и суровость. И если вы проявите эти качества, вы преодолеете все, что может казаться для вас непреодолимыми препятствиями. Коррекция. Угу. Замечательно. И когда вы, Пройдя через вот это вот... Преодоление, Пройдя через конфликт, преодолевая эти преграды, вы приходите к новому, чистому. Вы выходите на следующий уровень. У вас появляется новая, чистая, свежая энергия, которая принесет вам именно удачу в финансовом плане. Посмотрите, молодой, красивый, ярый, Здоровый, чистый, свежий человек кует скульптуру, работает скульптура, чаша, денежная чаша, чаша успеха, чаша удачи, чаша наполненности здоровьем, молодостью, красотой. И да, будет так. Есть третья карта. Ух! Посмотрите на нее. Ох, какая сильная карта. Посмотрите и войдите в это состояние. Королева мечей. Меч. Ворон мудрый сидит. Она. Одета в синее одеяние, она выстроила планы, она идет вперед. Она не обращает внимания ни на что. Это независимость. Королева мечей – это проницательность и способность давать ценные мудрые советы самооценка, тщательный выбор партнеров, логичный и трезвый ум, во многом справедливость, справедливость и объективность, взвешенные решения, равновесие, высокий интеллект, карьера, удача, успешность, амбиции, способность справляться со всеми невзгодами, профессионализм, аналитический ум, Индивидуальность. Вот такая вот мощная, сильная карта. И посмотрите, как они связаны. Все вместе, все три карты. Две женские энергетики. Сила, мудрость, интеллект. И действие. Действие. Он идет, и здесь действие. Он работает. Итак, у вас все получится, все сложится, все мысли, мысли ваши встанут и упорядочится. И переходим от мыслей к действиям. Подумал, сделал. И будет вам счастье. Принимаем, благодарим. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. И добрый час, добрый час, дорогие мои, добрый час.